Дорогие друзья, в новейшей социальной сети WebScore можно отправлять сообщения своим друзьям. Для этого нужно установить контакт. Когда мы заходим на сайт, ссылки пригласителя, мы всегда видим перед собой фотографию и внизу кнопочка «Follow me». Это означает «Подписывайтесь на меня». Если вы нажмете на эту кнопочку, после того, как вас примет тот человек, которому вы обратились, подписались и он будет готов принимать от вас сообщение у вас появится уже под этой фотографией не в фильме, а надпись месседжер, сообщи мне и тогда, нажимая уже на эту кнопку откроется окошко в котором будет надпись отправить сообщение вы пишите текст, какой вы хотите и нажимаете отправить для чего Нужно устанавливать контакт. Во-первых, если это партнеры по вашей команде, то может у них есть вопросы, и вы сможете им помочь в переписке. Да? У каждого свой вариант удобной общения. И вот эта переписка, она может быть удобной для вас обоих. Также вы можете предложить и спросить, соблюдая этику, обязательно, не не в любом случае не спамить, а спросите: здравствуйте, вы открыты для предложений. У меня, допустим, есть хорошее предложение по заработку в интернете. Или я обучаю таким-то программам, да? Или у меня есть хобби и есть сайт. Могу вам помочь. Может, вам интересно? Может, вы там занимаетесь чем-то, да? И таким образом вы начинаете общаться и у вас складываются, может, бизнес-отношения, может, просто человеческие добрые отношения. Давайте перейдем в личный кабинет, посмотрим, как это реально происходит. Вот справа у вас есть такой список, да? Вот те, кто еще, у кого есть активность, это значит, вы еще с ними не установили связь, да? И если вы желаете установить, проходите и нажимаете. Вот на активное поле, да? Нажмем. Вот мы перешли на страничку Татьяны. Мы видим, что она тоже приглашает в социальную сеть. И она тоже предлагает нам и пишет, подпишитесь на меня, да? На, на ее новости. Нажимаем в луми. Вот видите, надпись менялась. И если Татьяна согласится с вами вести переписку, когда откроется надпись уже «Message made», да? Отправьте мне сообщение, она позволит вам это сделать. Возвращаемся в кабинет по стрелочке или можно «Play» нажать, да? Все новые контакты у вас отображаются вот здесь в колокольчике, да? Как только новое сообщение пришло, у вас здесь обозначается вот так же красненьким, да? Если вы нажмете на этот колокольчик, у вас там есть уже контакты то вот представьте, что вы нажимаете. Вот видите, надпись здесь стоит, которая позволяет отправить сообщение. Да? Нажмем, и появилось окошечко. Вот здесь вы можете написать все, что угодно. Ну, конечно, в корректной форме, чтобы отозвались, да. Нажмете «Отправить». Вы также можете здесь поставить ссылку на свой один из плейлистов, да. Поскольку эти люди, они уже в системе, и посылать им информацию по этой социальной сети, очень хорошо, если вы сами записываете видео или нашли какое-то интересное видео, и сказать, а вы знаете, еще здесь такая есть возможность. Или, может, вы продвигаете любое другое свое бизнес-предложение. То есть это продвижение, это ваша рекламная кампания, может быть, по продвижению любого вашего коммерческого предложения, да. Или я сказала, может, вы даете уроки или обучение, или какое-то хобби, да, у вас есть какой-то интересный сайт. Или вы сделали здесь плейлист. Лучше всего делиться здесь плейлистами, да. Потому что у нас плейлисты разные, интересные, поэтому очень интересно поделиться, чтобы люди узнали о ваших задумках и начинаниях снова вернемся по стрелочке в кабинет еще раз вам напомню да, что у нас вот каждое видео это отдельный плейлист, отдельная страничка а ссылочку мы даем когда нажимаем на это видео и здесь наверху формируется ссылочка, которую вы можете дать в сообщении да, на тот плейлист и человек увидит вот эту информацию которую вы здесь выставили да. Те видео которые вы выставили в этом плейлисте да? давайте вернемся по стрелочке снова в кабинет напомню вам что вот это первое видео в плейлисте мы меняем через кнопочку номер 2 да вот она вторая тут нажмете поставите сюда ссылку с youtube здесь он и save сохранить и у вас здесь станет то видео которое вы хотите плейлист у вас вот здесь не забывайте есть стрелочка вот видите вот она стрелочка так кликаете и формируете второй плейлист да снова по стрелочке переходите формируете третий плейлист вот эту информацию она совершенно уникальная и как создать команду очень многим помогает поэтому кто хочет обратитесь я вам дам это видео или найдите его на моем канале на ютубе потому что это полезная очень информация. Как видите, у меня здесь нет бизнес-предложений, да? у меня есть здесь полезная информация, и я делюсь с людьми полезной информацией. Вы можете делиться бизнес-предложением. Это тоже как вариант. Да? Рекомендую сделать один из плейлистов. Это с днем рождения. Да? Сформируйте здесь видео с днем рождения. Можно вот одно, которое мы меняем, я сказала, через вторую кнопочку. А можно добавить, да, плейлисту еще ниже, под этим видео, которым тогда надо на четвертую кнопочку зайти. Здесь вы видите видео, начиная со второго. Первое видео мы здесь не видим на четвертой кнопочке, да? И Если вы хотите добавить вот второе, третье и нажмете «Добавить видео», открывается окошко, ставите ссылку с YouTube на видео и «Сохранить». Если вы хотите просмотреть видео, вы нажимаете на это видео, вот тут внизу. Вот это просмотр, первая строчка. А удалить удалите это видео, если вам нужно. Да? Для обновления странички заходите всегда в Page. Также не забывайте делиться в соцсетях, да, вот кнопочка, такой кругляшок с тремя точечками. Нажимаем и соцсети, и в любой соцсети вы можете поделиться. И обращаю ваше внимание, вот на третьей кнопочке мы пишем только на латинице, наименование плейлиста, да, как мы плейлист, тему обозначаем. И формируем ссылочку, тоже на латинице. Слева у вас станет, Фотография, которую вы поставили, профили автоматом. А если хотите другую, то вот здесь поставьте, да? А здесь фон мы устанавливаем. Фон плейлиста гостевой странички, да? И сохраняем. Вот посмотрите, как тогда в социальной сети отобразится эта красивая ссылка, да? Которую вы здесь поставили на третьей кнопочке. Допустим, мы идем на Facebook. Вот видите, опубликовать на Facebook, расскажите что-нибудь, да? Расскажите. Ну, допустим, мы пишем, спешите стать активным партнером этой удивительной сети с огромной блестящей перспективой. Вот здесь станет видео. А вот здесь, видите, это красивая ссылочка. То, что вы назвали плейлист. Да? Как назвали, так она и будет. И люди по этой ссылочке перейдут, если им интересна эта тема. Да? Тема заработка в интернете, в социальной сети. Они посмотрят это видео, узнают, что здесь есть и бесплатная возможность, и с большим удовольствием присоединятся, да? А мы нажимаем «Поделиться». И вот если мы зайдем в социальную сеть на Facebook, то мы увидим, как красиво сформировалось это наше предложение, да? И красивая ссылка здесь, и красивое предложение. Поэтому обязательно давайте в соцсетях свое продвижение делайте, да? Желаю вам эффективного времяпровождения в Экскор. Зарабатывайте здесь, делитесь с друзьями своей информацией, помогайте друг другу, а также продвигайте свою информацию в соцсетях. И не забывайте, что для того, чтобы здесь вы могли получать заработок, вы должны обязательно один раз в неделю зайти и вот сделать эти какие-то действия, тех, которых я сегодня рассказала. Пообщаться с друзьями, дать в соцсети информацию, настроить свой плейлист. Это то, что мы делаем. И это наша квалификация. Один раз в неделю надо обязательно зайти и сделать эти действия. Что-нибудь из этого. Не обязательно все. Вы можете продвигать в соцсети, вы можете настраивать плейлист но вы должны активно минут 10 здесь в личном кабинете побыть. И тем самым выполните свою квалификацию. Она очень легкая. А дальше приглашайте на бесплатно сюда людей и зарабатывайте очень хорошие деньги. Отчет у нас понедельник, да? И квалификация должна быть раз в неделю, и желательно это в понедельник делать после 10 утра по Москве или в любой другой день, который вам удобен да? день, время, в любое время дня и ночи, как говорится, вы можете зайти и выполнить эту квалификацию. И также приглашать людей сюда.